Андрей Андрей, закон Вселенной, что отдаем, то и получаем взамен. Кто вам сказал, что именно такой закон Вселенной? Почему? А вы что, знаете законы Вселенной? Я бы не рискнул так говорить. Люди не знают законов Вселенной. Почему же у вашего учителя была тяжелая онкология, нарушение психической энергии в теле? Разве такое возможно у такого гуру? Спасибо за ответ. Я могу сказать, что особенность моего учителя заключается в том, что этот человек никому ничего давать не хотел. Ему это было не нужно, это был старый-старый дедушка. Он прожил свою жизнь, и для него я являлся человеком, который навязывал свое присутствие, навязывал свои идеи. И этот человек на протяжении многих лет вынужден был выживать. Его жизнь очень отличалась от моей жизни. У меня за плечами не были там лагеря также у меня не были там преследований и так далее у меня все было по-другому мы были из разных миров совершенно то что у него появилась идея как-то со мной поделиться это уже его заслуга ну у онкологии у него онкология у него возник почему возникает онкология неужели она вы думаете возникает от того что человек делает что-то для кого-то или не делает онкология является следствием огорчений у вас есть весы в вашем теле. Вот сколько вы в течение дня огорчаетесь, столько у вас накапливается того, что приведет вас к дальнейшим к таким заболеваниям. У вас много огорчений, ставьте тире. У вас очень много, еще ставьте тире. У вас очень-очень много, готовьтесь. Таким образом, есть люди, которые на огорчение не обращают внимания. Вот у меня такой ребенок есть, ее зовут Маша. Она совершенно не огорчается. Она обычно говорит такие слова – она говорит, ну и ладно, ей говоришь, я не дам, она говорит, ну и ладно. А вот Аня огорчается, ей говоришь, я не дам, она огорчается, обижается, после этого требует, чтобы дали, после этого отбирает у кого-нибудь, ищет вопросы, которые, или ищет методы решения, чтобы это было ее, чтобы было, как она захотела. Видите, сколько огорчений в ее жизни. Одна сказала, ну и ладно, и не огорчилась. А у другой... Борьба за выживание, цепляние, конкуренция, это все вызывает у нее вот такие состояния огорчения. Кто из них чего добьется? Вы знаете, каждый добьется своего. Возможно, Аня добьется... Огромный, огромного финансового достатка но ну, возможно маша добьется а, ярких паранормальных способностей знаете у каждого свое но то что у этих детей а, разное восприятие это говорит о том что если у одного родителя два ребенка с разным восприятием жизни врожденными то какие же бывают люди так вот я хочу ответить на этот вопрос еще раз я считаю что онкологические заболевания являются следствием бесконечного огорчения человека Поэтому мой вам совет, друзья мои, не огорчайтесь. Существует два принципа не огорчаться. Первый принцип – произносить слова. Ну и что? Я ни при чем. Также можно говорить, э -э, там, ну хорошо. То есть пытаться впереди целая жизнь, пытаться найти элементы, которые не будут заставлять человека огорчаться. Я считаю, что огорчение – это нарушение закона, Наверное, вашими словами скажу, вселенная, которая заставляет человека в дальнейшем понести за это наказание. Вселенная не огорчается.